всем привет друзья сегодня забрал посылочку от владимира шукала из города кемерово у нас там проходила встреча монтажников дверей вот они мне прислали благодарственное письмо за участие сейчас я его поставлю в рамочку и будет стоять это у меня в кабинете на рабочем столе ну возможно повешу ее на стеночку здесь свободное место владимир большое спасибо Действительно очень приятно. Даже не ожидал от вас. Также продублируем вот это письмо на наш сайт. Всем спасибо, ребята. Было очень приятно. До свидания.